Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30. Будь в центре событий. Итак, уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий Анатолий Червец, участники. Как всегда, все те, которые наберут номер телефона студии 847-400-5200, будем общаться, вы нас можете видеть и слышать на нашей страничке в интернете radioNVC.com, на нашей страничке Facebook RadioNVC, ну и, конечно, на нашем YouTube-канале NVC. Итак, дорогие друзья, мы начинаем, и начнем мы, скорее всего, с той э, новости, что вчера вечером прошли дебаты э, от Демократической партии кандидатов на пост президента. Э, должен вам сказать честно, <coughs> получил огромнейшее удовольствие э, смотреть эти дебаты, причем я их смотрел буквально с первой минуты и до самой последней секунды. Э, скажу вам так что ну те которые интересуются политикой и те которые те из вас которые вчера не смотрели эти дебаты если честно вы потеряли конечно очень много потому что дебаты были довольно комичные тем дебаты были довольно даже не знаю как это лучше описать такие кровопролитные и я э, получил огромное удовольствие от того что наконец-то как мы и ожидали в принципе когда осталось уже там буквально считанные вот эти вот количество кандидатов вот тут начинается э, банка пауков где э, друг другу пытаются оторвать ноги голову руки э, залить глотку свинцом ну и с все вытекающие из этого из этого последствия теперь постараюсь вкратце описать это опять же чисто мое мнение того что я увидел а увидел я следующее <кх> оказывается не все то золото что блестит и если многие из вас которые считали что включая меня в принципе в том числе я небольшой знаток Майкла блумберга и на меня, как, надеюсь, ну, на многих из вас, подействовал тот факт, что он все-таки миллиардер, причем человек, который заработал свой капитал сам. И человек э, с такими деньгами, э, не ну, может быть полнейшим идиотом. Но оказалось, что, может, оказалось, что Майкл Блумберг не настолько... Скажем так, одно из двух. Либо он пришел на эти дебаты абсолютно неподготовленным, то есть абсолютно, у него не было ответа ни на один вопрос, который ему задали. Я имею в виду ответа какого-то внятного. Единственный внятный ответ, который мы от него услышали, это то, что он хочет быть президентом Соединенных Штатов только потому, что... Он терпеть не может и завидует черной завистью Дональду Трампу. Знаете, вот это вот называется а, м -м -м, причина, по которой он уже потратил полмиллиарда долларов на свои... Это даже не предвыборная кампания, а это просто на свою рекламу. И в принципе у него абсолютно нет никакой программы, с которой бы он э, что-то предложил. Значит, у него единственная программа это э, то, что он тоже из штата Нью-Йорк или из города Нью-Йорк, и он умеет, э, как он выразился, противостоять э, вот такому зазнавшемуся, такому негодному человеку, как э, Дональд Трамп. Все. Вот это была его программа. Теперь, <связывая> кроме этого, э, он абсолютно не мог ответить на один из самых э, болевых приемов, которые против него применила Элизабет <связывая> Уоррен. Это был, с одной стороны, удар не просто ниже пояса, а вот острием каблука прямо в точку, но, с другой стороны, он этого, естественно, заслужил. И а, вот когда Элизабет Уоррен а, ему задала вопрос по поводу его отношения к женщинам, особенно тем, которые работают на его компанию, ну, человек стоял просто, вы знаете, непонятно. Такое ощущение, как будто он пришел с какого-то необитаемого острова. То есть он понятия не имел, о чем с ним говорят, что ему говорят, кто ему говорит. Ну вообще, то есть он стоял с абсолютно отрешенным лицом, и его выражение на лице говорило, наверное, где-то примерно так. Ну что вы ко мне пристали? Я все равно вас всех куплю. Где-то вот, ну примерно в этом ракурсе. Вот, так что это то, что касается Майкла Блумберга, и скажу вам честно, если он сегодня попадет, вот сегодня он попадет на сцену рядом с Дональдом Трампом, ну, порвет его, конечно, наш президент, как тузик грелку, и от Блумберга останутся, ну, в лучшем случае он обеднеет миллиарда на два, потому что это именно то, что ему придется потратить, чтобы попасть на одну сцену с Дональдом Трампом. Вот. Это то, что касается Майкла Блумберга. Теперь, то, что касается Элизабет Уоррен, единственное, что я вынес для себя из этих дебатов, это то, что она страшная, я не имею в виду ее физическое э, явление, она просто э, она злая, она есть такое слово в английском языке «vicious». «Vicious» — это остервенелая, злющая, прошу прощения, особь женского рода, потому что ее женщиной не назвать. Вот просто не назвать. Я прошу прощения у всех женщин, которые меня слушают, но Элизабет Уоррен, она... Ну, не могу ее назвать женщиной. Она особь женского рода злая, э, остервенелая, э, очень такая, Вендиктов, э, это, как сказать по-русски, э, ничего не забывает, я имею в виду, помнит все обиды, помнит все, э, все зло, вот такого типа, поэтому э, я, вы знаете, я ее в таком виде честно увидел первый раз. Обычно, когда смотришь на ее э, там, собрание, ее делегатов, она такая хи хи ха, -ха там соврала, тут соврала, э, там что-нибудь придумала, здесь что-нибудь придумала. И скажу вам честно, э, вот то, что касается придумок, э, в ней это не меняется, и на дебатах тоже. Она, знаете, у меня создалось такое впечатление, что она сама создает свой мир. Сама же в него верит и пытается в этом убедить э, всех остальных. Хотя на лицо доказательства того, что она это все придумывает, она лжет, и она ни слова правды не говорит. Поэтому я не знаю, какое у нее может быть следование, я имею в виду люди, которые её, за ней следуют, просто не знаю. И если есть такие, то что они в ней нашли, я без понятия. Вот, так что у нее шансов, по-моему, после вчерашних дебатов вообще просто нет. Ну и теперь э, у нас там еще было два таких интересных, три кандидата. Э, я специально сейчас пока не говорю о Берни Сендерс, Так что те, которые меня слушают, пожалуйста, не думайте, что я о нем забыл. Просто я его оставляю как бы на закуску. Итак, еще три кандидата. Это Джо Байден, это Пит Буриджич и это... Эми Клобачар. Теперь, начнем с самого простого. Опять же, я, дорогие мои друзья, я выражаю свое мнение, свои наблюдения, свои, как говорится, анализы. То есть я не пытаюсь вас ни в чем убедить, я не пытаюсь вам ничего доказать. Просто это чисто вот мои наблюдения, как я это вижу. И а, те из вас, которые помнят, какие я давал как Ванга предсказания по поводу порядковых э, мест на сцене. В принципе, так оно и получилось. То есть Блумберг э, и Сандерс, как говорится, взяли такую авансцену. А вот все остальные, включая Байдена, который вообще был настолько серой мышкой э, и настолько неприглядным, настолько непристойным, он постоянно бросался именем Барака Обамы, он постоянно себя ассоциировал с именем Барака Обамы, хотя он прекрасно знает, что Барак Обама от него бежит, как от чумы и пытается всякий, всячески всякими усилиями от него отстраниться вплоть до того, что Обама уже как бы дает понять, что его выбор будет э, это Майкл Блумберг. Вот. Но тем не менее Джо Байден, мин Барак, то есть я и Барак, я и господин Обама, я и президент Обама. В общем, э, кто на нас с Васией? Где-то вот ну, из этого анекдота. Поэтому, опять же, Байден, я думаю, что он придет. Скорее всего, последним. Он и Элизабет Уоррен, мне так кажется, придут последними в субботу на выборах в штате Невада. <coughs> Прошу прощения. То есть, ну, вообще, Байден, я думаю, что его песня спета. Хотя члены его предвыборной кампании там хорохорятся, пытаются как-то его... Ну, не знаю, как-то хоть приподнять его с колен, но пока что у них это слабо получается. Так что Джо Байден — это вообще не разговор. Uh, теперь Пит Буриджич и Эми Клоубичар. Скажу вам такую вещь. меня вот После вчерашних дебатов на меня просто uh, напала такая ну, довольно серьезная депрессия на короткое время. По, именно потому, что я сам себе подумал так. Ну, хорошо, Трамп еще 4 года. А что потом? Появится ли в республиканской партии еще один Трамп, который сможет нас хотя бы еще лет на 8 а, протащить через вот эти все а, дрязги? Почему? Почему? Потому что я смотрю на Пита Будиджич, и я очень четко себе представляю будущее демократической партии. Честно. Он действительно, он молодой, он очень амбициозный, он очень толковый, он очень э, такой разбитной, красив, очень красиво говорит, очень убедительно. И... Ну, сегодня, если он еще молод, достаточно, ему сегодня, по-моему, 39 лет на сегодняшний день, то, ну, вот как раз э, через 4 года ему будет 43-44 года, и он будет, как говорится, в самом расцвете сил. Если вы помните, Барак Обама стал президентом в возрасте 47 лет. И вот это то, что меня вчера просто очень серьезно э, испугало. И я честно подумал о будущем вот своих детей, своих внуков, потому что, э, судя по его разговорам, ничего. он, конечно же, никакой не мадрид, хотя он себя пытается как-то потихонечку как бы подвинуть чуть-чуть в правую сторону, но он по-любому левый. Он по-любому ужасно левый. Его идеи это абсолютно они ничем не лучше, чем идеи всех левых, которые сегодня выступают от э, Демократической партии. но только в отличие от, допустим, Берни Сендерс, который просто коммуняка. Ну, там понятно. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Не дождались Окей. Итак. Поэтому я, честно, вот звонит. Добрый день, вы в эфире. Э, добрый день. Ну что я могу сказать завтра? Я смотрел только пять минут, а уже я не выдержал этого всего. Это дурдом ромашка. Да? Их надо всех спрятать в дурдом, в одну палату и выбросить ключи. Чтобы они даже не уходили. Это какой-то кошмар. Это, это трагедия страны. Это трагедия. Да, вы это, абсолютно правы. Это, это же, там же ни один человек ничего не сказал нормального. А все рут. Uh -huh. Один попит другим, этот схоролопнет, этот Сандерс от, от злости от, от красного света, коммунистического этого. Uh -huh. от его в Россию, потому что в России там делают социализм. Что он тут сидит? Да, вот. я скоро буду. Вот. А, а, а, Мэр Нью-Йорка да. Но это и было ты, жалко это, это вообще Это, это, это кошмар какой -то. Это было жалкое это зрелище кошмар. И я вам скажу, зависть Это действительно самое паршивое, наверное, чувство Потому что человек, который мультимиллиардер Настолько завидовать Что пойти и позориться у всех на виду Зачем? Это, это, это кошмар. Да, возьми 200 миллионов, ты подрась. Да дай вон в госпитале детям, дай бедным отдай. Что ты делаешь, дебил? Вот, кстати, спасибо, да за то, что вы не напомнили. Помог. он же дебил законченный, но... Спасибо, что вы напомнили, почему. Потому что я вчера удивился, ни один, особенно Бенни Сэндерс, который борется за всех трудящихся всего мира, я ожидал, что кто-то задаст Блумбергу вопрос – ты уже потратил почти полмиллиарда долларов для, для того чтобы стать президентом если бы ты эти деньги почему-то эти деньги если ты такой сердобольный почему то эти деньги не отписал бы каким-нибудь благотворительным э, организациям Организациям, студентам дать, чтобы они закончили колледж, да? помогли госпиталям. что ты делаешь с этими? Боже мой, что это будет? Ну это, вот посмотрим. Это... Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я просто хочу откомментировать, когда я вчера видел это, трое полубезумных стариков. Бьются за народное счастье. Вот так мне хочется сказать. <сíck> <сíck> <сíck> да, да. Я вам скажу, не думала, что Америка дойдет до такого. Это абсолютно. Вы повторили мои слова вчера, моей жене. Я сказал, я не могу поверить в то, спасибо. что за каких-то да. спасибо вам большое, за каких-то 30 лет я имею в виду время со времен Рейна. За каких-то 30 лет Америка сделала поворот на 180 градусов. И куда мы идем, так и непонятно. Просто непонятно. Но, тем не менее, э, э, вот предыдущий радиослушатель напомнил мне, э, что он там красного цвета был. Вот вы помните э, в Союзе говорили он ведь с нашим с нашим знаменем цвета одного вот я вчера как раз об этом подумал увидев брони сэндерс когда он там закипал по поводу блумберга который назвал его коммунистом добрый день вы в эфире добрый день до а меня к вам вопрос или скорее к компьютерному специалисту вот вы мне объясните у меня на ютюбе блокированы э, все uh -huh. коммершал как этот Блумберг прорвался каждые три минуты он мне рассказывает, как он будет бороться с расистами и с что там еще а, боже, выскочило ну вы же полмиллиарда не положили положите полмиллиарда тоже вам разблокируют да, ну я заблокировал, каким образом он это делал. Я его ненавижу больше всех. Я понимаю, вот поэтому я говорю, понимаете. А это с как он будет бороться. Да, да. Ну он будет со всеми бороться. Он будет бороться со всеми, кто каким-то образом упоминает даже имя прабабушки Дональда Трампа. Ну скажем так. Поэтому, и это называется человек, то есть, это называется причина, по которой человек хочет стать президентом Америки. Представляете, у нас в Америке больше проблем нет, кроме того, чтобы бороться с Трампом. Вот, ну, вот так вот, примерно где-то так. Диви, Спасибо ва, большое. Диви. Добрый день, вы в эфире. Да, немножко не поделал. Скажите, пожалуйста, куда делся Скоромучий? По-моему, он уже мелькает на, на фейк-ньюс телеканалах вы знаете с мелькает на фейк-ньюс уже очень давно с тех пор как его <смех> выгнали из белого дома сначала он как-то все-таки пытался тянуть мазу за трампа но потом он увидел что ему это ничего не дает и он полностью превратился в абсолютного противника трампа повыступал на каналах cnn и попытался выйти на факс, но поддержки никакой не получил. И спокойно сейчас он там поливает грязью Трампа, и он уже пытается... Вы, как говорится, пометьте мои слова. Когда, если, не дай бог, не дай бог, Майк Блумберг... станет все-таки номинантом от Демократической партии, вы увидите, как быстренько Стив Скоромучий появится рядом с Майком Лумергом. Вы посмотрите. Это мы еще обсудим тогда, ну когда к этому время подойдет. Но он есть, он далеко не уходит. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Добрый. Добрый. Ну, не часто, что знаешь, лучший вариант, если, например, в римской империи, была римская республика, пришел, тебя зарестала римская империя. Так что, может быть, Трамп придет, и так как Цезарь останется у нас, чем сказать, не всегда. И все. Ну, а почему? Путин, он делает свою власти. А сам Белорусский попался. Нинжик, ты считаешь, что это здесь просто... Сенат или, кон... или вообще Конгресс ему позволят это сделать? Ну, как бы там ни было. А в другой стороне, ты знаешь, наша страна требует героев, а она рожает идиотов. Тоже такое бывает, понимаешь? Да, такое, вот такое бывает чаще, чем наоборот. Ну хорошо, все. Будем, Посмотрим. Надеяться на будем надеяться. Давай, Генчик, будь здоровенький. Да. Добрый день, вы в эфире. Так, не дождались. Окей. А, итак, давайте, раз такое дело, звонков нет, мы сейчас быстренько прервемся на перерыв, уйдем на рекламу, ну а потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Итак, добро пожаловать на нашей неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. Видел, что у нас в студии был звонок, но почему-то человек не дождался. Поэтому, если хотите, перезвоните, пожалуйста. Ну, а я пока продолжу. Итак, я закончил на том, что я внимательно слушал и смотрел, наблюдал за Питом Буриджич. И я вам скажу честно, я думаю, что это... Будущее демократической партии, честно. А почему? Эми Клобошар, это абсолютный, ну, там даже разговоров, вопросов нет. Она, опять же, она э, очень злая, очень неприятная, абсолютно не харизматичная, абсолютно человек, который, ну, я не знаю, кто за нее будет голосовать. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, как говорится, мы очень все уверены, что за президента нам волноваться нечего. Мы знаем, кто будет, угу. правильно? Абсолютно. Вот. А что нам делать с э, сенатом и э, э, палатой представителей? Ну, мы я представители... надеюсь, что мы все-таки у нас хватит ума и совести. Их или нет. Ой, я не знаю, Варвар, Я просто очень надеюсь. Почему? Потому что, ну, я надеюсь на то, что мы хотя бы удержим Сенат. Честно. А, мы по... надеяться держать кулаки. Ну, вот вы сказали, а, что будет, когда Трамп закончит свою вторую а, каденцию. Свою вторую, вторую каденцию. Угу. А можем ли мы надеяться на Круза или Ли? Или там еще Нет, там... Круз, Круз 100% не пойдет в президенты. Он будет метить в конце концов, Сапрем да. Почему? Потому что он, как президент, вряд ли он такой Мы морозоустойчивый, но он хороший очень адвокат, он хороший конституционалист. Так что в Круз я не думаю. Я, опять же, честно, на сегодняшний день я не вижу второй кандидатуры. Хотя, хотя будет интересно посмотреть, что произойдет с Помпео. Потому что он собирается, во-первых, уходить с поста с секретаря штатов и баллотироваться на пост сенатора. Mm -hmm. Я думаю, что он себя позиционирует э, на то, чтобы в дальнейшем баллотироваться на пост президента. Mm -hmm. а вы вот. думаете, что изряды совпадают, в принципе, так, чтобы, ну, как mm -hmm. говорится, не промахнуть? Ну, пока что у них проблем нет. Э, у вдвои, то есть они работают в такой хорошей упряжке, Похоже, что Трамп полностью ему отдал бразды правления внешней политики. Mm -hmm. Трамп туда даже не вмешивается. Единственное, что, вот я, кстати, мне очень понравился ход Трампа, он э, назначил посла в Германии, Гриндала. Он его назначил на пост э, директора агентства национальной безопасности, вернее, э, э, национальной разведки. Это очень интересный ход. Почему? Потому что Гриндал, он, э, ну, давайте говорить так, он гомосексуалист, но, что мне говорит вот этот... Он очень консервативный, mm -hmm. и он полностью разделяет э, взгляды Трампа. Именно в отношении, опять же, внешней политики и в, в, в отношении национальной безопасности разведки. И мне говорит очень... Четко то, что, видите, Трамп не, не побоялся назначить на такой пост человека ну, с гомосексуальными наклонностями. Но, опять же, меня это меньше всего волнует. Самое главное, что он действительно очень толковый дядька. Я его слушал несколько выступлений. Он действительно консерватор. Он действительно полностью поддерживает Трампа. Это не Тейлор, это не Сандерленд. Это человек, который полностью на Трампа стороне. Так что <coughs> тут вроде бы нормально. С внешней... Кстати, кстати, э, те кто из вас, которые, не знаю, знаете вы или нет, но э, оказывается вчера вечером Джан Болтон выступал э, вместе с Кандализой Райс на э, встрече в э, университете Вендербилд. Это университет Теннессии, это очень такой крутой университет. Mm -hmm. вот. И Болтон вчера <с> сказал, то есть своей речи, он сказал, что э, он считает, что импичмент против Трампа был абсолютной глупостью и незаконным действием, и их счастье, что они меня не получили как свидетеля, потому что я бы это им сказал прямо там на слушании. Это была бомба, но с другой стороны, я думаю, что тут не так все просто, потому что он сейчас продает книгу, и, и он получил очень нехорошую рекламу этой книги, связанной с импичментом. А, когда они пытались это на основе книги, а, а что там книги они еще не читали, и да. сочинили, насочиняли, черт знает чего. Вот, вот это. мне кажется, что он просто как-то пытался повысить распродажу своих книг. Но, тем не менее, он это сказал, и это Но очень он, важно. Он, он, зря мы переживали, короче. Да. ну По крайней мере, это он сейчас так говорит. А там, вы же понимаете... А я верю, а чего бы он менял так свое мнение? Ну, деньги хочется все Paid, заработать спасибо варвара должен бежать добрый день вы в эфире прошу прощения перезвоните пожалуйста я до вас не добрался и так в общем с джаном болтоном вот я рассказал историю сейчас добрый день вы в эфире у меня такой вопрос одно из обещаний трампа было выделить, похоже, 1 триллион долларов на инфраструктуру внутри Америки. Да. Я знаю, что вроде бы оба просил деньги у него на улучшение инфраструктуры нашего штата Нью-Йорк. Что вы? И какие планы вот на конец года и на следующий срок в отношении инфраструктуры? Потому что я не знаю, как в вашем штате, а в Нью-Йорке это хорошо чувствуется, что требуются деньги, требуются. Да, да, у нас тоже, <coughs> в нашем штате, у нас, <coughs> как прямо как в этом, в, в России, у нас <coughs> в штате две проблемы. Это демократы и дороги. Ну, где-то так. Ну, и кроме дорог, надо мосты. Вот ну, это мы, мы имеем в виду, да, дороги. мы понимаем, что... И нужно срочно ну, мост да да да я с вами согласен спасибо большое значит что сказал трамп трамп уже давно бы э, разработал план э, инфраструктуры и э, ремонт дорог мостов и так далее к сожалению э, демократы э, не хотели этим заниматься они еле-еле протолкнули вот этот договор между Мексикой, Канадой и Америкой. И то только потому, что им без этого договора вообще не с чем идти на выборы. Просто не с чем. Никакой программы, никаких обещаний, ничего они не выполнили, ни в отношении вот этих как бы якобы детей, которых сюда привезли нелегально, Dreamers, ни в отношении здравоохранения, ни в отношении... То есть они ничем не занимались вот эти три с половиной года, кроме расследований и импичментом Трампа. Поэтому а, была надежда, когда закончился, закончилось расследование Маллера, и когда уже были, было понятно, что никакой калужин не было, но очень многие люди подавали надежды на то, что все-таки, наконец-то, может быть, демократы займутся делом и хотя бы... Потому что инфраструктура — это всегда самая-самая такая обоюдо согласная э, программа для всех почему потому что это не программа демократов или республиканцев это программа э, поддержки состояния дорог мостов и так далее во всей стране и поэтому была э, высказана надежда на то что ну вот сейчас может быть начнут хотя бы инфраструктурой займутся на Обоюдосогласном согласным э, оснований нет демократы решили сразу после э, провала расследования маллера они решили заняться украиной импичментом и так далее поэтому э, до конца года могу вас уверить ну наверное с 99 и 99 сотых уверенности в том что ничего не будет сделано до конца года, потому что демократы не дадут Трампу еще одну победу. Ни в коем случае. Ни в коем случае. И они будут вставлять палки в колеса программы Трампа на каждом шагу, там, где это возможно. Поэтому на это даже не рассчитывайте. Теперь, в новом году, в следующем, в 2021 ну вот, году э, дай бог Трамп выиграет единственная надежда на то, что он э, сможет все-таки уговорить демократов заняться инфраструктурой, будет лежать только в том случае, если демократы наконец-то поймут что для того, чтобы идти на выборы в 2024 году им нужна какая-то программа о которой они могут говорить вот это будет единственный вариант либо мы получим повторение еще три года его будут мучить терзать раздирать на части <coughs> будут пытаться ему опять как-то объявить импичмент и вот этим закончится вся его каденция теперь опять же разница будет в том Сможем ли мы удержать, мы, я имею в виду республиканцы, сможем ли мы удержать Сенат, и что получится у нас в Палате представителей. Если мы сможем получить вот эти, э Конгресс, как говорится, в наши руки, вот тогда мы получим и инфраструктуру, мы получим борьбу с ценами на лекарства, то есть будет выполня продолжать выполняться программа республиканцев, иначе это будет опять вот это перетягивание одеяла и попытка уничтожить Трампа даже на втором сроке. А если вы слышали последние две пресс-конференции Нэнси Пелоси, все, о чем она могла говорить, она просто больше ни о чем говорить не может. Она, знаете, есть такое понятие по-английски называется One Track Mind или Single Track Mind. Это вот та, как говорится, единственная дорожка, по которой она знает путь. А для нее вот эта единственная дорожка является уничтожение Трампа. Так вот, в последних своих двух пресс-конференциях Нинси Пелоси в каждой из них говорила только об одном, о том, что они... То есть, то, что Трампа оправдали, это незаконно, он все равно остается э, уволенным президентом, и они будут продолжать расследования только для того, чтобы всем доказать, что они были правы в том, что Трамп не заслуживает быть президентом Америки. Все, больше разговоров сегодня, казалось бы, год выборов, но вы идите уже с чем-то этим я вы знаете эти несчастные э, кандидаты я их называю несчастными почему потому что они идут на дебаты абсолютно не имея никакой внятной программы о том что они будут делать никакой внятной программы если э, ну, те из вас которые помнят в свое время дебаты республиканцев республиканцы предлагали несколько различных программ поэтому там были и Круз, там был Трамп там был Джан Кейсек который все-таки говорил об экономике каким бы он не был негодяем по отношению к Трампу но в штате Огайо он действительно поднял экономику, он ее поднял из руин поэтому были, по крайней мере, люди, которые шли с какими-то надеждами, с какими-то планами. Сегодня единственный план демократической партии — это победа над Трампом. А уже потом, как второстепенные планы, вот только потом победив Трампа, у них планы какие? Значит, во-первых, абсолютно аннулировать тот текст налоговую реформу которую провел трамп представляете экономика работает колесо экономики крутится со скоростью света деньги зарабатываются направо и налево всеми и на стак маркете и на real estate маркете и в, в, в, в аграрной промышленности везде люди зарабатывают бабки только благодаря тому, что Трамп провел реформу, которая освободила деньги э, компаниям, которые могут эти деньги вкладывать обратно в бизнес. Значит, мы это, я имею в виду, демократы собираются, это аннулировать, поднять налоги, что тут же остановит приостановит э, экономику. Дальше, поднять минимальную зарплату, что тут же создаст большее количество безработных, потому что хозяева компании не смогут. Майк Блумберг вообще предлагает 22 доллара в час. Представляете, вот, вот прикиньте, у вас там какой-нибудь, я не знаю, ну, какая-то книжная лавка, или вы занимаетесь, допустим, печатанием там каких-нибудь конвертов и лейбл, да, а вам нужно людям, которые раньше получали там 10-11 долларов в час, вам нужно удвоить зарплату. Представляете? Вот, пожалуйста, вот вам безработица. Это следующее. Теперь, как они говорят, медицину бесплатно всем. 35 триллионов долларов, как говорит, как его зовут, Берни Сандерс, я нашел 25 триллионов долларов уже. Мне говорят, ну хорошо, а остальные 2, 3, 25 триллионов, ну, потом разберемся. Понимаете, вот это называется план. Это говорит человек, который собирается управлять страной. То есть сначала мы сделаем это, а там дальше разберемся. Так вот, э, ну, абсолютно не с чем идти на выборы. Кроме того, что они собираются все сломать, Помните, как в песне поется Мы наш, мы новый мир построим Кто был никем, тот станет всем Вот это действительно Это их лозунг То есть они сначала все сломают До основания, а затем Потом они сделают Уравниловку Начнут грабить богатых Ну, в общем, короче, мы это уже все проходили Некоторые из нас Волочию, ну а те, которые помоложе, проходили это все по учебникам. Вот, так что, э, да. И почему-то действительно у Брони Сандерс все, с чем он нас сравнивает, он говорит, ну вот почему в Дании можно, можно было достичь, достигнуть социализм, а у нас нет. Ну, потому что в Дании, во всей Дании, народу на 2 миллиона меньше, чем у нас в штате Иллиной и в два раза меньше, чем в штате Нью-Йорк. Потому что в Дании там 6 миллионов человек. All together. Армии там нет. То есть, у них расходов никаких нет. Но Берни сравнивает нас с Данией, с Норвегией. Хотя в Норвегии они живут неплохо. Опять же, за счет чего? За счет того, что они добывают нефть. А у нас же хотят эту нефть, добычу, остановить. Мы же хотим заниматься электровозами и солнечными батареями понимаете вот поэтому э, они, не, не получится у них Но ну, нет в, в америке такого количества дебилов чтобы это можно было протолкнуть но студентам протолкнут это э, и то студентам проталкивают до тех пор пока они учатся а потом они выходят в нормальную жизнь начинает зарабатывать деньги и говорит, ребят я делиться не хочу я слишком долго к этому шел чтобы сейчас взять и отдать свои деньги добрый день вы в эфире говорите пожалуйста немножко перевести так сказать на другой вопрос пожалуйста дело в том что 17 марта будут первичные выборы в иллюзии так и меня вообще интересует вопрос кто собирается, так сказать, выставлять свою кандидатуру а, на первичных, если у республиканцев вообще какие-то кандидатуры, потому что я понимаю, что в Иллиной это бесполезно голосовать, но если конгресс останется в руках демократов, то Uh, все, что сделает Трамп, это будет продолжать делать то, что он сейчас делает. То есть он делает в основном uh, президентские указы, да. которые, если такой Будда придет через 4 года, он возьмет и подменяет, и мы будем там, где мы были вчера. Абсолютно. Uh, и поэтому это очень важный вопрос. Uh, как можно помочь uh, поменять расклад сил, если вообще uh, в округе, в каких-то округах, Потому что я получила там несколько писем по поводу того, что там 15 округ в илиной. Ну, я понимаю, что мы в десятом, м в 9-м, да. хоть кого-то, может, вы можете организовать эти людей, ну, Я и вам и скажу сразу. Кому-то как-то как помочь. В, <как> а в штате илиной есть пять конгрессменов, э, которые, вернее, пред, палаты, представители Нижней палаты. Это округа 15, 16, 17, 18. Это юг, э, вернее, это юго-запад и запад нашего штата. Ну такой дальний запад, почти на границе с Айовой. То есть это в основном такие аграрные районы. В наших районах пока республиканцев нет. Но у нас выступал один человек, он.. Э, Вообще-то он иранского происхождения, но он полковник э, американской армии, который участвовал э, в спецназе, служил в спецназе, участвовал в, в очень многих горячих э, точках, в боях. Он боевой офицер. <coughs> вот он у нас выступал. Я думаю, что он скоро еще раз у нас будет выступать. Вот он идет как раз против Джен uh -huh. Вот, Так что... Конечно же, мы будем давать информацию, кстати, еще один республиканец, но он больше идет на штатовском уровне, это Дэвид Миксуини, он республиканец, который э, будет баллотироваться <coughs> на э, одного из э, наших иллинойских конгресс ну, я имею в, виду в штатовском уровне ну, это тоже, как бы важно потому что вот наш золотой губернатор выпустил на гора свой этот самый на 40 миллионов долларов ну, план, да, план, да. который будет продолжать наш банкротить да сожалению если хоть какую-то оппозицию хотя бы в штате можно поддержать так будет тоже неплохо ну, вот будем посмотреть посмотрим чем это закончится по крайней мере у нас есть вот пожалуйста джен чикарский соперник и вот этот миксвини, который абсолютно против той налоговой политики, которую ведут демократы. Так что будет интересно посмотреть я еще насколько поняла вчера вот после этого выступления этого нашего губернатора mm -hmm. что в этом ноябре будет референдум по поводу того согласны ли мы на то, чтобы ввести новую систему обложения налогами как говорится, как всегда у нас у богатых забрать, бедным отдать mm -hmm. и было бы неплохо, чтобы вы как бы осветили этот вопрос и объяснили людям, почему Никогда, когда у богатых забирают, пенсию лучше не становится. Абсолютно, да. Это, но мы да. пытаемся это сделать, но не все понимают, все считают. Видите, интересно получается. Все считают, что Трамп только балаболит, потому что он вот говорит, что он опускает налоги, а нам вроде бы не легче. Но, ребята, если бы Притцкер перестал, каждый раз, когда Трамп опускает нам налоги на 2%, перестал их поднимать на 6%, ну, может быть, как-то бы, как оно бы и выровнялось. Да ну, еще для тех людей, которые не понимают, что когда у богатых забирают, то бедные становятся еще беднее. Могу вам сказать, вы говорите, плана ни у кого нету. Вон у Берни есть план. Да? Ты, у кого зарплата больше 25 тысяч, поднять налоги. 29. А если всем зарплату <кх> поднять до 15 долларов в час, это в аккурат, фулл дает 30 тысяч год. Это значит, что все работающие будут платить более высокие налоги. Да. То есть, да, фактически, да, да. они все будут беднее, чем они сейчас при более маленькой... Абсолютно. Спасибо большое. Я прошу прощения. Нам нужно убегать на рекламу. Всем огромное спасибо. Будьте здоровы. И до следующих встреч.